Сегодня у нас 27 декабря 2017 года. Канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир. Вещаем мы из э -э -э, так сказать, дальнего зарубежья. Так, Сейчас прям. У меня как у Путина, извиняюсь, звонок. я прошу прощения, просто нужно было помочь, помочь нужно было, просто прошу прощения, не звонил точно не король Саудовской Аравии, так что <laughs> интриги нет, да? как у Путина, но я думаю, Путина не король звонил, я думаю тоже там, как раз вот там и есть какая-то интрига. Звонил какой-нибудь Сечин, который вот, двойника этого подставил. Да. Так. Опа. Что-то у меня. Ага. Отлично. Отлично. Так. Вот. Сергей Перепеченов звук пишет. Звук слабый, звука почти нет. будем сейчас ухлевать, ну, чтобы был звук. Так, вот так как. Все, мы подключили. Я думаю, что сейчас должно быть лучше, если только это не какие-то системные сбои. Исправьте звук. Громче пишут звук. Не молчи мне в ухо. Так, хорошо. Звук нормальный, отлично, все Значит, вот нам написал Сергей Перепеченов Сергей Иванович, привет Значит, такое предложение Не нужно ходить на выборы Путина А создать группы счетчиков Определяющих явку на каждом участке По крайней мере в крупных городах а, Так, опа, сейчас у меня Оп, Так Вместе с наблюдателями от партий, штабами и жителями-избирателями э, изб... нужно начать формировать гражданские комитеты э, избирательных округов с тем, чтобы потом попытаться провести альтернативные народные выборы. По крайней мере, приобретая в этом опыт. Немаловажен будет и результат выборов Путина появки. Вряд ли он будет более 15-20 процентов. И тогда при народных выборах или референдумах с, с голосованием с гаджетов перекрытие этого результата будет свидетельствовать о легитимности этого альтернативного действия. Сергей Иванович всегда был умнейшим человеком, и сейчас его показывает, и сейчас показывает себя как умнейший человек. Это очень, так сказать. Это важно с той точки зрения, что это любая движуха важна. Но если вот организовать все, о чем он говорит, почему же не сделать просто революцию тогда? Но в любом случае, нет. Нет, нет, когда.. А числа. Если вот все эти мероприятия сделать, то это будет база для того, чтобы организовать революцию? Да, конечно звук добавьте опять пишет ну что делать я не знаю как его добавить как его добавить что произошло у нас мы на перекладных просто все время передвигаемся сейчас сейчас все время елку с собой таскаем поэтому звук слабый нормальный звук пишут ладно хорошо будем говорить громче пишут с разъемом беда да я вполне допускаю что это беда с разъемом бывает и такое значит по письмам дальше Дмитриев нам Алексей пишет что многие покинули родину из-за нарушений прав свободы слова Подайте в суд местонахождение с требованием возмещения в суд местонахождения с возмещением морального материального вреда заприте и Разорите чиновников на родине, депутаты ответят за закон, судьи, что не оспорили их остальные за исполнение. В общем, нужна помощь юристов, всем людям, которые вынуждены были убежать из России и кого э, сейчас э, арестовали, держат там в тюрьмах. Это понятно, э, на том этапе нужно будет, когда уже пройдут суды там всех инстанций, а вот по административщикам и по тем, кто убежал сейчас, уже можно подавать в суды, и для этого на во всех странах, так как у нас соратники убежали практически во все страны Европы, нужны юристы, которые способны будут это сделать, нужно как-то это организовать системно, и просим, подключаться тех людей, которые знают, как это организовать на Западе. Потому что, представляете, если там 10 тысяч человек обратятся с требованием возместить им, чтобы Российская Федерация возместила им все убытки, связанные с их побегом из России, проживанием в других странах, в том числе и моральный вред, то под эту голову можно арестовать все имущество Российской Федерации за рубежом и так далее, и так далее, и так далее. И то есть нанести путинщине очень серьезные удары причем в ближайшее время так что Алексей Дмитриев абсолютно прав мы будем этим заниматься просим всех кто может тоже подключайтесь так вот про адмирал Горшков про фрегат написали мне в общем-то я не моряк, но оказалось что в общем-то правильно рассуждаю спасибо но я еще прочитаю потом будет Возможность это письмо прочитать, когда будем про флот говорить по сфере э, здравоохранения тоже Елен Елисеева вот написал, что вопросы о обезболивании сейчас улучшили вот после критики, которую мы там в течение многих лет критикуем, и что сейчас даже создана горячая линия круглосуточный номер восемь восемьсот пятьсот восемнадцать тридцать пять. Единственное, только что выходные это не работает, и, и ночью не работает круглосуточно, формально. То есть он рабочий день работает, а потом там стоит автомат, и ты оставляешь, и тебе ответят. Ну, представь, вот тот мужик, который повесился в Иркутской области, в туалете, он в воскресенье повесился, даже если бы у него была возможность туда позвонить, ну и чё толку, автомат бы ему ответил, заявка ваша принята. Вместо наркоза уже как в том анекдоте. Баю, баюшки, бою, пойдем <свот> Ну да. Да, и вот э, рассказывают, значит, что какая-то невероятная цифра, надо ее уточнить. Э, за лайки посажено. То есть это люди, которые не выходили на революцию, но их вот говорят, за лайки в семнадцатом году более тысяч посажено. Более четырех тысяч в России. И вот петербургские власти нам, нам тоже про них написали, подарили детям из неблагополучных семей сломанные наушники. Да, на те, Боже. Ну, как я говорю, как Ломову приснился сон, как Ельцин подарил девочке валенок один. Понимаешь, ну, это хоть как-то можно дождаться второго. Они множат число наших соратников, те же 4 тысячи за лайки. Это они и их родственники, наши соратники. Это Так, Слава, так стараются, а его почти не слышно. Но я не знаю, что сделать. Это со звуком. Это не со штекерами связано. Это, это системный сбой. Это системный сбой. Вот вчера, по-моему, вот этот... Не-не-не. Все, все здесь нормально стоит. Все я здесь. Стоит. Помню. Здесь все стоит нормально. Так. Нет. нет, это системный сбой, это где-то вот здесь надо его увеличивать. Я не знаю, как это сделать. Так. А, да, все. Ему на нас насрать. Пишут. Вот там пишут, может быть, вынуть снова ставить. Да нет. Не, ну, я не знаю, как можно говорить громче. Пишет, звук есть, не ведитесь. Нет, у кого-то есть, а у кого-то нет. Это обычная система. С каких-то гаджетов нет звука. Так, ну сейчас как? Сейчас как звук скажите? Да, я так понимаю, что это на телефоне звук не слышно у людей. На компьютере можно включить, можно поставить колонки, а на телефоне не слышно. Понятно. Слушаем, что нам скажут люди. Звук говно пишут. В наушниках хорошо. Настройте микрофон. Все отлично слышно. Звук практически не слышно, пишут. Все отлично слышно. Ну ладно, работаем тогда. и Люди найдут способ услышать. Я... Правда она пробьет дорогу ну, везде. Да. Такие вот дела. Значит, с стороны Финляндии в Россию прорвался автобус. Это, знаешь, я сам был пограничником, и от соседей ушел, ушел некто дучак в Швецию на резиновой лодке у нас. Я помню этот день очень хорошо. Вернее, не этот день, а последствия этого, что было что был потом. Потому что привезли мужика, который был его подельником. И, значит, все, подняли всех, повезли на мой участок, привезли. Он, говорит, сказал, да, мы, говорит, сюда днем приходили, у меня волосы аж дыбом стали, говорит, ну, мы посмотрели, тут, говорит, полно следов пограничных, потом, говорит, спрятались, ну, там далеко достаточно в горной сосне, наблюдали, увидели, что заехала машина пограничная по М-90, умная, что ходят, работают, светят прожектор и говорит, мы решили, что здесь не прорвемся и ушли на соседнем участке причем они дураки были потому что ну там эффективнее на том участке охрана была гораздо эффективнее, больше средств Но ну, так совпало в тот день, что был очень сильный шторм, засветка и так далее то есть в общем-то случайно прорвались, я к тому, что я много раз слышал о том, как Прорываются из-за России или Советского Союза. Я редко слышу, что кто-то рвался сюда. Да, ну вот один прибежал боец, да. Матис Рус, да. Боец вот недавно прибежал с Украины. Здесь какие-то люди приехали на микроавтобусе, да. Микролюди. Микролюди. Значит, самый сегодня, так сказать, Обсуждаемая тема стрельба на фабрике Меньшевик хорошее название, да, ну, да, большевичка, да? Да. да. Какой-то директор, значит, там расстрелял охранника. И значит, суть какая? Вот что этот директор выдал. В общем-то, написал он. Это его прямая речь. Банда кавказцев во главе с двумя прокурорами. Юго-восточного, значит, этого там округа Москвы, да, отжала кондитерскую фабрику. А, нет, это, это не он написал, это по его, так сказать, сейчас вот он, я ага, сейчас я его возьму, куда он там куда-то убежал у меня. Но ну, еще он, собственно, то, то, то же самое написал, что у него отжимает бизнес, что он обороняется, что его сейчас берет спецназ. Но когда спецназ пришел... И его уже не было. Илья Аверьянов его зовут, и у полиции есть сведения, что он где-то на фабрике. Скрывать, скорее всего, он звонок сделал, они засекли, что звонок оттуда, то есть он там заполз, а там чуть ли не 15 гектаров эта фабрик, ну, или там, я не знаю, 15 тысяч квадратных метров, я, в общем-то, так и не понял. И, в общем, он из САГИ застрелил тех, кто хотел у него что-то там отобрать, и вот что пишут, что адвокат его говорит, что приехали около десяти человек сбитыми, вооруженные, и он по ним открыл огонь. То есть сейчас будут, конечно, на него всех собак вешать и попытаются, наверное, его прибить при задержании, потому что ты же сам понимаешь, суд будет очень проблемным, да, мы с этим не очень интересно. ничего вообще не интерес, поэтому, конечно, он, если спрятался там на территории то у него почти что нет шансов потому что живым то его брать конечно не будут его будут убивать поэтому ему надо конечно драть без оглядки до упора и желательно бы выехать за границу для того чтобы э, можно было уже попали да, попали. Да, всю информацию слить все рассказать они тогда будут требовать его выдачи будут вынуждены подавать какие-то документы то есть и все вс вскро вскроется Поэтому я могу что сказать, если кто-то вот с этим Аверьяном там знаком, кто-то значит какую-то связь с ним имеет, ему посоветуйте, наверное, именно так сделать, потому что если он сейчас решит сдаться там на территории mm -hmm. фабрики, его не возьмут в плен, его просто mm -hmm. расстреляют. Он там и написал у себя, что вот сейчас принимаю решение, что делать, отбиваться или сдаваться. То есть не отбиваться, не сдаваться Нельзя ни в коем случае Нужно э, бежать, прятаться Но сейчас там все заблокировали Если они знают, что он там Он долго не просидит ну, Потому что либо он должен в холодном месте Где-то сидеть А теплые места сейчас все они вскроют Проверят с собаками То есть они его найдут, конечно На Петровку 38 пришли с обысками Убойный отдел проверяют по поводу о, заказного убийства. То есть у нас те, кто занимается коррупцией, да, воруют, кто занимается... наркотики распространяет. Ну да. Побойный дело убийствами, Ну, как обычно, да. Нету звука, пишут. Вчера был лучше звук. А управляют государством шпионы у нас. То есть, полный. Да. Изюминка на торте, что... В главе государства, который должен защищать нас, наше государство от других, он является шпионом. Это самое главное. Да. Так. В Польше задержали укравшего 11 миллиардов россиянина. Тоже вот какой-то безумец, представляешь? Он сидел в Потсдаме, в Германии, и по, потом объявлен в розыск и решил через Польшу проехать а, на Украину, улететь причем, представляешь, улететь. Ну, естественно, его в Польше задержали. Какой смысл с Германии был прорываться в Польшу, а потом на Украину? Украина 99%, что отдаст. Это, это вообще почти 100%. процентов. Что... общая служба безопасности. Да, там, да. Польша не вообще всем там одно место по деревне. да, Поэтому вообще удивительно, зачем человек так делал. Он, причем, я так понимаю, работал, вот связаны, связаны были его работы с Роскосмосом. Да? И что-то говорят, что попер при строительстве Алябина балтийского туннеля в москве да, что то там какие-то деньги но ну, 11 миллиардов меня ну, можно да. не париться каждый чиновник который сидит при потоке он явно прет можно любого брать Даже... так система выстроена система коррупционная снизу до это способ управления государством у нас коррупция Да. вот такие дела сейчас как звук лучше стал мы тут пытаемся что-то в процессе делать но такое ощущение что нам постоянно берусят все наши программы и из-за этого происходят такие сбои а тут... вот но ну, слава богу что нормальный звук колонки старые пишет не тянут Нет, пишут опять, звук слабый. Ну ладно. В Таиланде задержали россиянина с поддельными долларами. То есть, э, ну это классическая ситуация. Сейчас, не дай бог, этого россиянина посадят. У Представляешь, в Таиланде сесть, у нее там 800 долларов какие-то отняли. Обычно, как это бывает, человек купил у кого-то доллары, поехал за рубеж. Он что, специалист по долларам, что ли, он... И никогда я не узнать те, которые в 90-е в Чечне напечатаны, И не отличишь. Это только сейчас современные машины, и та, наверное, не отличит. Я вспоминаю, ситуация была замечательная, совершенно хороший товарищ мой, очень приличный человек, поехал вручать королеве матери в 2000 году какие-то там награды. А письмо, кстати, для нее писал я, сочинял, но, ну, естественно, английский переводил не я. И он так приехал, там, торжественно все вручил, а потом решил погулять по Лондону, зашел в отменку, дал какие-то деньги, вот, и 200 долларов оказались фальшивыми. Его, естественно, там приняли сразу, ну, исходя из того, что у него денег было много, и это только 200 фальшивых, да, вот И, и в общем-то, он <къем> приличный человек. Особого разбирательства не было. Его отпустили, но он тут же позвонил мне и сказал, Слава, я давал тебе там доллары, да? Я говорю, да, иди проверь. Я говорю, а что случилось? Он говорит, меня взяли 200 фальшивых. Нам, говорит, врулили фальшивые, представляешь. Ну, я пошел, проверил. Ну, там тоже был там 800, может быть, 600 этих долларов. Оказались все настоящие. Как, как да, я вполне а, допускаю, вообще, что и те такие же были. Американцы смирились, главное, что они правят миром за счет ну, этого, да. они смирились с тем, что процентов 20 долларов вообще я думаю, больше. А я больше, больше. Я думаю, больше. Я да. думаю, наверное, да. больше. Да. И вот на Урале возбудили дело после смерти мужчины, к которому не приехали врачи. А зачем кому-то приезжать? Вот врачам теперь в больницах и поликлиниках поручили выявлять скрытых алкоголиков. Да, лечить-то им нечего, да, но да, хоть, да, хоть да. делом займутся скрытых алкоголиков. Представляешь, то есть этот вот главный нарколог страны им поручил выявлять в таких клиниках, чтобы они выявляли, а потом, значит, что с ними, с этими скрытыми алкоголь. Ну, выявят они скрытого алкоголь. Скажут, ты скрытый алкоголь. Кичо. Я помню, когда работал участковым, был план, сколько нужно загнать в ЛТП алкашей. Я этот план не выполнял, я просто никого не загонял, потому что, ну, хоть хотят они лечиться, лечатся, я никого силы не тащил. Но я обратил внимание, что ко мне приходили время от времени люди, там, жены какие-то притаскивали этих, и, и я тогда давал им э, на бумажке, писал, какие нужны документы. Обычно мент хватал там человека и таскал, а я говорю, вот все, все документы соберете, придете мне, положите, я вас потом отведу в суд, значит, пососудят и так далее. То есть там какие-то вещи, которые я обязан был просто сделать. Вот. И, и вот тогда а, я обратил внимание, что масса, в общем-то, большая народу желала почему-то лечиться принудительно, недобровольно. Понимаешь? Вот это для меня было открытие. Те люди, которые сейчас а, там, пишут про это много, они просто не представляют себя, как это было устроено система. Я даже должностное преступление совершил по просьбе человека, который хотел в ЛТП. Потому что он упал на колени и умолял меня в общем-то совершить подлог должностной, чтобы его отправить в ЛТП. Представляешь? Но некоторые закрывались это реальных уголовных преступлений. Нет, Нет да это, или... это работяги, просто пьющие работяги. Понимаешь, они добровольно не могли почему-то вот лечиться, а нужно было как-то вот с таким, с ну, как вот Меня это очень как пугало. Это. Да, ну, утеряет. не знаю. Ну, я говорю, я, я сам с этим столкнулся и никогда бы не поверил, если бы этого не было. Но сейчас вот они хотят это восстанавливать, что ли, я не пойму. Вот это рабство, конечно, это ужасно. Власти выделят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП на западе Москвы. Представляешь? И одновременно раскрыли зарплаты министров. Так вот, у Силуанова в 16, в 16 году в месяц 1 миллион 730 тысяч. В месяц, Силуанов, а за задавленных людей, людишек, да, по одному миллиону, причем их 5 человек всего, можно по можно, типа 5 дать, но не обедняют эти суки, представляешь? То есть, вот министрам по миллиону 700 в месяц, хрен знает за что путинская зарплата не показана какая. Да он ее вообще может как он сказал: я не знаю, сколько получают. Ну да, да, расписывают, или... да, складывают. На самом деле, по его, по его же по его же указу, по его же указу, уже с, не знаю, с лохматых годов все получают на карточку. Он даже не знает, как зарплату получать, когда он сказал, складывают. Че там складывать? Там на карточке все представляешь, как вот упырь значит тут перечислили значит Силуанов один семьсот тридцать получает зарплата министра экономического развития в прошлом году 1 миллион двести семьдесят представь у разных министров разная зарплата министр энергетики 1 миллион сто шестьдесят тысяч глава МЧС девятьсот пятьдесят четыре тысячи министр промышленности и торговли девятьсот двадцать одна тысяча Зарплата депутатов привязана к зарплате министров. Каких министров они получают зарплату разную? Минимальная 900 долларов. Нет, минимальная 443. Вот как они зарплату депутатов подстраивают, интересно. У них 800, где-то миллион. Грубить миллион не было, чуть меньше. Да, Представляешь, ситуация какая. Вот Вова Путин подал документы в избирательную комиссию. Там у него 8 миллионов 800 тысяч. Он меньше министров получает, оказывается. Стесняет. Стесняет. Как это возможно вообще? То есть это ложь, потому что это вертикаль. Это вертикаль. Президент получает столько же, сколько премьер, если не побольше. А да? ворует он по до Нет, ну это года понятно. В в месяц, 200 да? миллиардов как минимум украл лично. Да. Лично. Да, это вот это в месяц, наверное, ворует. Да, и Путин повысил оклады судьям с Нового года. А то судим мало. Можешь говорить прямо в микрофон? Буду говорить. Прямо микрофон, вот так, вот так буду говорить, Прямо. в микрофон, нормально? Вот так, звук отличный пишет, будут в микрофон говорить. Так, и вот рекомендовал Путин избавиться от избыточных требований к чиновникам. Денег добавил, говорит, требования надо, какие бессмысленные вредные они требования. Для того, чтобы Вову избавиться от требований к чиновникам, надо все про этих чиновников знать, как мы предлагаем. Каждому видеокамеру и микрофон и все. И тогда не будет никаких бессмысленных и вредных требований. Все видят, что он делает, чем занят. Путин рассказал о возможности укрупнения регионов. Представляешь, что, если у нее это такая больная тема, КГБшная тема, все укрупнить. Везде поставить генерал-губернатора, везде там поставить генерала КГБшного. И Минюст определился с декриминализацией некоторых нарушений медиков. То есть, видишь, теперь можно лупить семью один раз в год. И один раз в год медика можно будет отправить на тот свет каких-то больных случайно. Не специально, так сказать. Ошибился, помнишь? Россия спрячет от США деньги в офшорах, из офшоров, вернее, это официально заявил Силуанов. Нет, это официально заявил Силуанов, что деньги, которые выводят из офшоров, их здесь спрячут так, чтобы их не было видно, там облигации и так далее, то есть от кого их спрячут. От Министерства финансов США до Министерства финансов США знать все прекрасно и будет знать, потому что вся банковская система переводов СВИФТ у них в руках. Любое движение по счетам они отслеживают. Значит, это спрячет от народа и от глазки, потому что речь идет о деньгах Ротенбергов, Тимченок, там, о путинских деньгах речь идет. И Путин заявил о необходимости создать условия для сокращения доли теневой экономики в РФ. Это какие условия вот он создает для сокращения доли теневой экономики? Вот а, те вещи, которые сейчас происходят, они вообще связаны с уничтожением любой экономики. Не, не теневой, а любой. А то, что происходит у него, у него среди друзей, это как раз и называется теневая экономика. Ну, просто если другой экономики не будет, то вся она будет одна. И как ее назовешь? Экономика ну да. там станет и Поэтому теневой не будет, поскольку никакой другой экономики невозможно. Да, и вот Медведев открылся, заявил, что надо рассмотреть вопло вопрос о налоге на движимое имущество. Ну, с недвижимостью все прокатил. Правда, что налоги никто не платил, но <coughs> я имею в виду <coughs> с <кадастра>. <coughs> Но <coughs> как бы все нормально, все прокатывает пока. А теперь хотят и на движимое имущество. Да, не, но ну это лучший способ поставить милиционера, который будет у каждого отнимать половину и отсылать там. Это самый, самый быстрый вариант. Путин назвал регионы, которые лучше всего привлекли инвестиции. Это Амурская, Архангельская, там, Ленинградская область, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Тульская, Якутия, Кабардин, Балкария, Ямал, Ненецкий округ. Я так понимаю, что это либо регионы, в которых есть нефть, газ, там, либо это пограничные регионы, те, кто привлекали инвестиции, потому что, ну, я не понимаю, почему путинцы так ведутся на эти всякие инвестиции. Не, я понимаю, что они очень любят деньги. Вот он заявил, что стран, страна на этом этапе потребует того, чтобы перенимать самый переводовой опыт по привлечению инвестиций, а также в целом улучшение а, делового климата. И вот он а, заявил, что наращивание инвестиций и повышение предпринимательской активности становится не только экономической, но и политической задачей. И вроде так хорошо, все сказал, да, все прекрасно, но я вспоминаю 2006 год. Я был на, в Сочи, в Сочи, а там как раз проходил форум. И я написал статью по этому поводу, форум яйца назвал ее. Вот, так вот на этом форуме яйца, ну он, он, он как раз форум экономический. Висел плакат огромный, я его сфотографировал 2006 год. Инвестиции будущее России, то есть Самое главное ⁇ это инвестиции. Вот тогда, в 2006-м, самое главное ⁇ это были инвестиции. В 2017-м опять самое главное ⁇ это инвестиции. То есть когда же инвестиции будут не главные? Нужны ли инвестиции, это в принципе? Зачем нужны инвестиции? Затем, чтобы увеличивать налоги. Налогооблагаемую базу увеличивать. А, а зачем налоги? -то? Вопрос. Что экономика... России от налогов очень сильно поднимается. Ну, посмотрите, доходную часть бюджета. Бюджет сам с Гулькин член. И доходная часть бюджета и, и налоговая часть там еще меньше, чем Гулькин член. Так нахер они нужны? Ну, предположим, будет там триллиард инвестиций. Что, налоги сильно повысятся? Если они сильно повысятся, куда они пойдут? На людей, что ли? На народ они пойдут. Ну, вот были нефтедоллары, 170 долларов за баррель. Кому-то что-то куда-то пришло, что ли, кроме как Путина и его дружка. И вот уровень производства в России за 2017 год вырос на 1,6%. Знаешь, в чем прикол? В том, что за шестнадцатый год в производство не включали газовый комплекс. Производство, добыча газа не являлась производством. А сейчас она является Что производством. Да, она является производством, то есть производство газа, это вообще, конечно, это как одним Может, путем. Там они уже за получают, газ там ну делают. да, вот. И получается, ситуация какая? Представляешь, если добыли газа. Там что-то 500 с лишним, там миллиардов там, кубов, да, как этот доложил Миллер, что больше всего за всю историю там Советского Союза, России и всей добычи газа. И при этом уровень производства в России вырос на 1,6. Представь, какой спад. Если вот этот газ они сюда включили, а это пол экономики России, то спад наполовину, все упал. Производители бытовой техники ответили Путину, как это ни странно. Он помнишь, заявил об утилизационном сборе за бытовую технику. Они сказали: Папа, вы охерели, мы же уже платим, два раза платим. И вот есть такая ассоциация торговых компаний, торговых производителей электробытовой компьютерной техники. Они написали письмо. Путину, в котором упомянули, что производители-импортеры бытовой техники уже уплачивают экологический сбор за утилизацию отходов и так далее. Путину надо было сказать, что еще один сбор, Но ну, э, как если в дорожный фонд платят э, за дороги, один акциз на бензин за дороги платят. Второй акциз введен за бензин, на дороге платят. Третий акциз вот сейчас будет введен, плюс акциз на дистопливо введен, и плюс еще платон. Он скажет, что ну, там, там пять раз взымают, а с вас только один раз. Только, ну, для сравнения, во Франции никаких акцизов нет, есть только одна страховка, которая включает в себя все акцизы на дороге. Так что, ну, а может быть, в Мадуру шлет плохую ему какую-то, да, херовую отраву, которая сожгла мозг ему. Так что вы там, хорошие, пришлите Путину, а то что-то у него там прям клинет недуром. Очень сильно клинет. Госдума приняла закон о раздельном сборе мусора. И вот кому-то покажется, что у какие они э, думают о, о сборе мусора. Почему закон принят, знаете? Потому что Ротенберги заинтересовались мусором. Конечно, сели, еврейские бухгалтеры посчитали, сказали, не, ребята, при раздельном сборе мусора мы экономим. И, а деньги-то они уже своими считают. Все, экономят свои деньги. Представляешь? То есть, если бы друзья Путина не занялись. Да, то никому и не надо был бы раздельный сбор мусора. Какой за раздельный сбор? Зачем это нужно? Да? Как покойник Олег Грищенко мне рассказывал, когда в Саратове сделали в Энгельсе завод по переработке мусора. И вот они приезжают на открытие, там показывают партию мусора, туда загоняют. Он говорит, ну пойдем смотреть, что там дальше. Он говорит, да нет, не, нет, туда не <связывается> надо. Свалка. Туда не надо. Нет, нет, нет их приводят там разделенный мусор, они говорят, так это сейчас разделили? Говорит, ну нет, ну а этот-то мусор где? И, и там, говорит, как, очень сравнение мне понравилось, он говорит, как в Блефе, про, помнишь, пещеру Небелунгов там рассказывал это, там такое, и это, и вот им все рассказывают, он говорит, ну вы покажите, да это, говорит, долго ждать, вы устанете, и все, но там губернатор был главный, поэтому свалили. Понимаешь? То есть, так и здесь. То есть, с этим мусором, ну, все понятно. Просто хотят еще денег. Хотят сейчас, сейчас Ротенберге подгребут весь мусор. Они с него будут в связи с раздельным мусором получать бабки. А мы еще будем платить. Будет налог на уборку там территорий, на и утилизацию конкретно всего. Вот представляешь, что такое мусор. Мусор из всего, это из пищевых отходов, из бытовой техники, из автомашины, что хочешь. Мы за все, отдельно платим за каждую утилизацию, а будем еще все вместе платить. А еще сейчас будет много рейдерских захватов, то есть передел бизнеса, много, возможно, уголовных дел, возможно, трупов. Ну, это целый вот, да, и... сейчас будут рассказывать, как, взяли, будут конечно... как они будут вот, правительство предложило изменить порядок выдачи жилья сиротам. Вот правительство просто предложило выдавать жилье сиротам. Это было бы нормально. И даже не предложило бы, а выдавало. Но они все время меняют какой-то порядок. Понимаете? Нет порядка, бардак есть, есть бардак, нет порядка. Вот Совет Федерации отметился очень хорошо. Реши, разрешили вывозить культурные ценности за рубеж закон о вывозе за рубеж культурных ценностей, Там, как райки, озеро же надо, как конечно, можно, это, вот, арки, и... За Да, и как-то странно подали. В Думу этот законопроект без всякого практического обсуждения он прошел. То есть никаких даже Путинских вот этих музейных директоров не приглашали Что никого. Обсуждать? страной решили вывозить все что тут есть Но будет против. вот вывозить можно запросто это культурные ценности ну а вот поставили препону в россию запретили ввозить из Швейцарии как ты думаешь что из Швейцарии нельзя вывозить в Россию ты не догадаешься это никогда меня... даже если я тебе скажу 100 вариантов вот ты будешь сто вариантов выдумывать Верблюдов и баранов нельзя ввозить из а <с> Швейцарии. Я клянусь а что, тебе, Швейцарии вы? нанесен непоправимый я урон, не понимаешь? Весь-весь бизнес, весь бизнес швейцарский а построенный на баранах, да, ну правда не на тех, да. Ну вот, вот и... Твоё и... что они там курят. Может, нет, нет. Аляш, ну да, представляешь, это просто жесть. Вот теперь что делать? все, все что они на, накоплены, нажито не по сильным трудам. Может, издеваются над ними, как эта колонна выкалывается, ну нет. а как ещё? Не знаю, они говорят, что те там бараны и верблюды в Швейцарии, они сильно болеют. Какие верблюды в Швейцарии, нет, я не знаю. В Саратской области это верблюда с трудом встретишь, да, в степях, там где-то в озинках, одного-два увидишь, и то таращишься, удивляешься, думаешь, блин, откуда здесь верблюды? А в Швейцарии говорят, верблюды говорят, болеют, поэтому их нельзя в Саратовскую область привозить. Ты говоришь, на Красной площади разгоняют кого там что разгоняют. Ну да, этих слонов. Я, я не анекдот рассказываю, это правда, это жизнь какая-то. Да. да, сразу вспоминается это кантон-то этот швейцарский. Помнишь, анекдот-то? Швейцарский кантон, как он, итальянский, швейцарский кантон-то называется. Ой, погуглите, я забыл, как он называется. И там Начальник полиции этого кантона поехал к своим родственникам в Италию. Ну и решил баран купить, чтобы завести. Смотрит, пастух пасет баранов. Он э, значит э, подходит, говорит, слышь, можно у тебя баран купить? Он говорит, можно, сколько? Он говорит, ну вот столько-то швейцарских франков. Ну, он ему отстегнул, говорит, ну сам выбери. Ну, ходил, ходил, часа два обходил, взял кого-то, барана подносит, говорит, вот этого барана. Он говорит, ты, наверное, начальник полиции здешнего кантона. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, только начальник полиции здешнего кантона мог два часа выбирать барана, а выбрать собаку. Вот так и здесь. Та же самая картина, наверное, ту же самую курят. Минприроды утвердил новую редакцию Красной книги». Надо сказать, что старая редакция была 98 года. То есть даже при Ельцине эту «Красную книгу» ежегодно практически там что-то шуровали и просматривали. А при Путине, как вот он к власти пришел, все, про нее забыли. Ну, есть какая-то «Красная книга», там, какие-то, может, уж «Вымерли совсем», какие-то другие животные. Каких-то, наоборот, там столько, ну, он что... Он же тигров спасал, то, что ну, операция да. была. А с Ле он летал со стерками. Вот. И интересно еще сообщение. Я даже не знаю, как о нем думать. Роскачество на, а, нашло мясо краба в крабовых палочках. То есть там по техническим условиям его не должно быть. Они его нашли. Я сразу вспоминаю. Помнишь, как оставь Бендер, Эллочки, Это не мексиканский тушкан. Это шанхайский барс. Вас обманули, вам дали лучший мех. Так и здесь, представляешь. Теперь нам Будут рассказывать о высочайшем качестве российских продуктов, о том, что на Западе вообще Если все там, получит, угу. там крабы. крабы да. Сарокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета чемпионата мира 2018. То есть, видишь, Путин к выборам с вами даже Мутко отстранил от чемпионата, чтобы ну, ну вот он, вот он я, я все сделал, что вам еще надо? Я Мутко даже отстранил. А вот подрядчик Космодрома Восточный арестован по делу о взятке. Ну, то есть это уже... Ничего, ну, это Нет, только... говорит, вообще это уже классика. Если ну, есть подрядчик на Восточном, да. значит он будет арестован за взятку. Ну, почему заказчик то ни одного не арестует? Ведь деньги-то пиздят заказчики. Я удивляюсь. Они платят подрядчикам, забирают у них деньги, а потом их сажают. Да, вот пишется, Хватит, троллит звук отличный. Нет, я уверен, что на каких-то... <coughs> айфонах звук, звук э, плохой, то есть есть эта возможность, нам уже вот, как бы подсказали, что есть возможность сделать так, что по отдельным гаджетам ударить то есть это не даром же Бурханович э, да, как он сказал да, вот и первый спутник анголы ангосат-1 выведенный на орбиту российской частной компании с7 space перестал выходить на связь вот такая беда и вроде так это да, наши мы... есть да? конечно он это с байконура взлетел Значит, тем более с Да. с использованием ракетно-космического комплекса зенит м да, с разгонным блоком, фрегат ССБ и так далее. В общем, со всеми нашими прибамбасами. Верхней ступенью, правда, Южмаш, верхняя ступень, это украинская. Значит, и улетел туда и, в общем-то... И обещал вернуться, да, причем он должен был на геостационарную орбиту подняться, у него были собственные двигатели, в общем, все нормально, но что-то да, а не, не случилось. И вот мне нравится в Твиттере записки сумасшедшего, написал некий Павел, потерянный ангольский спутник был застрахован на 121 миллион. Упавший недавно спутник «Метеор М застрахован на 44,5 миллионов долларов. Вот Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 с оркестром был застрахован на 250 миллионов. Слушайте, может они зарабатывают не на запусках, а на падениях. Да? Да. И вот, оказывается, ангольский спутник, он только называется ангольский, потому что там ангольского, естественно, нет ничего, разрабатывал корпорация Энергия ракетно-космическая, и вот так разрабатывались, что короче он гикнулся. А, в общем-то, представляешь, ангольцы заказали все это дело, им все сделали, денег с них наверняка не брали, потому что Путин а Путин, Путин деньги не берет, запустили все это упало. 121 миллион куда-то уехал. Ангольцы постояли. Вы это ну, присутствовали. Ну, давайте еще. В общем, это разводка какая-то чистая. Блин, вот вообще даже я не сомневаюсь. И Рогозин высказался очень хорошо. Он сказал, что авария с разгонным блоком фрегат произошла в том числе, потому что не было назначено главное предприятие, отвечающее за сведения программного обеспечения разгонного блока. И ракеты «Союз», заявил вице-премьер Рогозин, не было даже назначено ТТТ. И вот, э, ты знаешь, наши выводы будут носить жесткий, но объективный характер. Это такой жестокий, но справедливый. И так падают каждый день. Я поймал себя на том, что я не знаю относительно чего говорит Рогозин. Относительно... Быть, тысяча в том числе, но можно сказать одно общее слово – Да, коррупция. Конечно, нет, он, он говорит, я не знаю о каком разгонном блоке фрегат, о том, который упал сейчас или о том, который упал месяц назад. Там же тоже комиссия работала, и там <coughs> выводы те же самые. Я вот <coughs> про тот э, фрегат, который упал 12 декабря, э, комиссия сделала выводы 12, 11 декабря, по поводу того фрегата, который упал с 19 спутниками. Причиной аварии является несовершенство алгоритмов программного обеспечения систем управления разгонного блока фрегат, которое проявилось при запуске именно с космодрома Восточный. Тот с Байконура, этот с Восточный. Представляешь, алгоритм работы систем управления привел к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракет носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракет-носителей разгонного блока на стартовом комплексе, при этом существующие методы математического моделирования, не могли выявить подобные ошибки. Можете себе представить. То есть, ну, блин, ну, не смогла. Чтобы вот ничего этого не было, нужно менять этот дебильный режим. Конечно. А вот тут мне пишут, вот, Слава, все плохо, и так ясно. Но что делать-то? Революцию делать. Мы постоянно делать. об этом говорим, что делать. Выход только один, революция. Конечно. Космос, бизнес, капитал у России есть, чем ответить на новые а, санкции. Видишь, представляешь, что ты Песков такой заявил. Космос, бизнес, капитал да, это... Еще это... В... Секс, наркотики, в... рок-н-ролл. Нет, ну смотри, космос, есть космос? Нет, падают. Сколько запускают, столько падают. Бизнес есть, но ну, пока есть, пока не все отняли, да? Нет, ну это, это, это не бизнес, да. И капитал, капитал вот как раз у Ротенбергов есть, представляешь? это вот реформа Российская Академия Наук дошла до своего логического, так сказать, до логической точки. 400 ученых попросили Путина отменить утвержденную им реформу РАН. И как ты думаешь, что ответили? М? Очень хорошо ответили. Ответили в РАН, решили разобраться с фейковыми подписями под открытым письмом Путину да то есть они я так понимаю поговорили там дали, Да, дали конечно кому то да дали кто то не никто слабые сразу слетели отбежали и говорят ну скажи что не подписывал я не подписывал но ну, я это проходил когда был депутатом представляешь то есть человек который подписал тут же отказывается и говорит да нет я не подписывал это не моя подпись представляешь поэтому жуть и вот николай дроздов ну, это, видишь, очень письмом оскорбили Путина. Почему? Потому что он тут подает в избирательную комиссию тайно, чтобы никто не знал, когда он туда приедет. аж тайно подает туда а, эти выдвижение документы в Центральную избирательную комиссию, а тут такое письмо. И вот Николай Дроздов рассказал о неизвестных обстоятельствах спасения стерхов Путиным. Видишь как? Есть, Нет. Он говорит, что стерхов надо было проводить и не на территории России, и не в Индию, куда они летают, а в Узбекистан. То есть они летали в Индию, а, их, а им нашли хорошее место в Узбекистане. И нужно было вот с этим дельтапланом проводить. И вызвался Путин проводить их, понимаешь, да, некому, наверное. И перед тем, как... Их отправить туда приехал Владимир Владимирович, посидел в палаточке, поел с моими коллегами. Там был Саша Сорокин, министр экологии, который Донской, поели полевого борща. После этого, вот это вот надо читать очень внимательно, потому что вот такой пиздеж, он, ну, это просто возведенный в степень. После этого наш президент сел в дельтаплан, пролетел километра два, а потом вышел и отдал штурвал знающему маршрут человеку. Ну, во-первых, у дельтаплана нет штурвала. Начнем okay. с этого. да. Может быть, это образно как-то. Если он хотел намекнуть, что Путин управлял дельтапланом, Путин не управлял дельтапланом. Управлять дельтапланом сложнее, чем самолетом. Потому что, ну, я помню, летал с одним болгарином на дельтаплане. И я говорю, ну что, как трудновато тебе, ну смотри, он что-то не это, не уверенно себя чувствует, он говорит, я только переучился, я говорю, и что, и сколько тебе надо было, а он пилот МиГ-21, он говорит, вот чтобы переучиться с МиГ-17 на МиГ-21, мне надо было 16 часов, а чтобы с МиГ-21 на дельтаплан 42, понимаешь, то есть, ну там совершенно обратно, ты, ты делаешь влево, уходишь вправо, делаешь вправо, уходишь влево, задираешь, опускаешься, да, понимаешь, то есть, поэтому, конечно, Путин не управлял этим дельтапланом, и зачем врет... Болтался, как да, нет говно, говно, говно справа, да, вот, почему врет Дроздов, ну, не знаю, может быть, там понты такие дополняют Путину. Я говорил, что э, сейчас ра появится масса рож, это я вот прям вчера в Твиттере написал, который будет раска рассказывать, почему надо любить Вову. Есть ну да, конечно. Вот мне тут вопрос задают. А что про Груденко думаете? Или знаете, стоит ли за, его, за него голосовать? А то уж он сладко поет. Не, ну мы определились, да, что бойкот. Говорить, Какие? Том, не надо. Поют, не Чтобы поют. Не пел, все поют под один и по, либретто, по У этому. Грудинина большое будущее, огромное. Но для этого нужно сделать всего лишь один шаг. Перед выборами сняться. Да. Сняться и, и сказать, да, что, и призвать сказать, всех что к бойкоту. Не, не, не призвать к бойкоту. И все. И тогда у него, у него просто невероятное будущее человека. Тогда Человек. вот эти попытки заигрывать с Зюгановым, с Путиным. Ведь не просто же так он туда попал. Зюганов это полностью путинский. И раз Зюганов его пустил, ну это же просто так не бывает. Больше что об этом спрашивать? И вот ученые заявили, что 80% россиян не уверены в завтрашнем дне и имеют нестабильную работу 80% имеют нестабильную работу Можете себе представить И не уверен А кто же тогда имеет стабильную работу И вот вопрос такой Это те же самые 80% что за Путина Представляешь какая неувязочка а? Что-то не вяжется Нифига я понимаю, что Россия страна дураков, но не до такой же степени. Россия все-таки не страна конченых дураков. Вы знаете, 80% не уверены в завтрашнем дне, херовая работа, все плохо. Говорят, ну давайте мы будем это продолжать. Но не бывает такого, ученые, не бывает, вы нам врете. Вы нам врете, нет никаких за Путина людей. Все это херня полная. Вот это реальная цифра, 80% не уверены в завтрашнем дне. И иметь нестабильную работу. Конечно. Многие вообще никакой. Не... они могут быть за Путина. Да. ЦИК в течение пяти дней проверить документы для выдвижения Путина на выборах. Я что могу сказать? Проверить. Да. <правильно> Гла главная проверка, которая должна проходить и связана будет с Путиным, это генетический анализ. Пусть вот эта сука пройдет генетический анализ, чтобы доказать нам, что он и есть Путин. Как минимум, потому что нет никакой уверенности, потому что разные там уши, разные носы и так далее. И с этим ботоксом операция тоже, мне кажется, она связана с тем, чтобы да, просто показать, очень да, очень... да, у него стала морда другая, потому что он колет ботокс. То есть пошли на какие-то репутационные потери, да. чтобы, чтобы запутать народ. Поэтому без генетической экспертизы вообще разговора даже нет что это Путин. Будем считать, что это никакой не Путин, это самозванец. Кроме всего прочего, ну, про я сейчас про самозванца дальше поговорим. Вот. И секретили они дату, когда будет Путин туда приходить, в ЦИК. А вот Евросоюз прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы и заявили, что такие выборы не считают демократичными, ну и, соответственно, Путина не будут считать легитимным. И это очень хорошо. И это очень хорошо, потому что об этом заявили и в Евросоюзе, и Госдеп об этом сказал: о том, что выборы нелегитимные уже сейчас. Они не сказали это слово, самое главное, но они сказали, что это не демократично, что это ты такое такой. такой и они такие выборы не признают. То есть вот сейчас. Путина подвесили. Вот ну, такой крючочек. Непризнание этих выборов э, несет страшные последствия для Путина. Цикл разрешил Собчак начать предвыборную кампанию. Ну, видите, вот кандидат от оппозиции. Первый канал транслирует э, ее и все остальное прочее. Вот, и Собчак призвала отказаться от бойкота выборов. Я бы так не сказал, но ну, я вот обращаюсь, спрашивают, вот мне, мне пишут, какой смысл в бойкоте? Загонят бюджетников и так далее, и так далее. Во-первых, бюджетники, спрячьтесь, уезжайте куда-то, заболевайте, умирайте, делайте что хотите, на выборы не ходите. И если это будет наше общее с вами, то мы завалим их мгновенно просто, мгновенно. Это будет самый сильный удар, не ходить на выборы, но ну, придет туда процентов 20, и все, и Путин деться. А мы проведем свои выборы через гаджеты и выберем президента своего через гаджеты. ФСБ задержали главу юридела Роснефти по делу Шакро Молодого. Я вот даже готов отказаться от участия в выборах через гаджеты в пользу Навального. Лишь бы это сделать, и, чтобы оппозиция проголосовала за единого кандидата. Понимаешь? И посмотрим, какие у нас будут результаты. ФСБ, да, задержала главу Юродела Роснефти. Это бывший, значит, главный следователь там центрального округа столицы, он а, ушел из-за этого, Шакро молодого из-за этого дела ушел, значит, в отставку, и хорошая такая отставка, ушел в Роснефть на такое сытное место, он такой вот молодец, и помощник Кадырова по фамилии Кадыров обокрали в Москве, разбили у машины Мерседес. Машина не просто машина, а Мерседес. Разбили окошко, похитили сумку. А в сумке денежки лежали, всего каких-то там 600 с чем-то тысяч. Но человек в фамилии Кадыров не может ходить с меньшей суммой в сумке. Кошелечек. Кошелек, да, 600 тысяч, что там, Но херня не какая, не да. да. Вот, и глава генштаба РФ назвал главную задачу в Сирии на 18 год. Как ты думаешь, какая главная задача? Это уничтожение боевиков Джипхата Нусра. Путин нам сказал, что оппозицию победили в Ливии. И войска он выводит. А откуда же тогда, кого же уничтожать? Какая Джипхата Нусра? Военные Сирии, из России, вернее, передали Сирийскому университету учебную литературу. В среде этой учебной литературы это просто обоссаться. Это, значит литература для изучения русского языка и книги на арабском языке о блокаде Ленинграда во время Ах, Великой Отечественной войны. Вот как ты думаешь, сколько студентов эту книгу возьмут почитать? Я думаю, ни одного. Надо было там советовать военным, чтобы книжки эти передавали обязательно мягкое, чтобы была бумага, okay. чтобы можно было ей пользоваться. Представляешь, информационный мир. Они бы, ладно, компьютеры университету дали, какие-то программы дали. Этого бы туда, ну, Кашперского, этого Касперского э, дали бы какие-то разработки. Фиг с ним там, они все, э, в общем-то, КГБшные. Но, но ладно, эти вроде бы не, не, не враги им, да? Ну, они во всем так. Они... Вот мне вспоминается история, которую я знаю лично. Вот очевидец был, он мне рассказывал, когда... В Москву приезжали бывшие иракские генералы для того, чтобы создать ИГИЛ. Он как раз их встречал. И им для встречи приготовили ничего-нибудь, подумай сам, о матрешке. И он сам тогда, чтобы как-то выйти из этой ситуации, покупал им там серебряные кинжалы, чтобы как-то сгладить ситуацию. То есть они во всем, как говорят, талантливый человек во всем талантлив, а дебил он, дебил во всем. Да? Даже при создании ИГИЛ они то вот обосрались так. И вот пишет, Навальный своей забастовкой не ставит целью свержения Путина. Вы не понимаете, что нужно, вот представляешь, человек берет камень и там какого-то с пятого, с десятого этажа кидает, кидает вниз в толпу ублюдков, которые там собрались, да, конченных ублюдков. Можно пересчитывать их, по фамилии перечислять по списку Ци, да, нет ци, ЦИК вот, это это, вот да, ЦИК Центральной избирательной комиссии Вот предположим, Навальный берет Кусок плиты Подходит, а там стоят Путин Зюганов, Жириновский и так далее И кидает на них Эту плиту И Навального спрашивают Ты что, зачем ты плиту-то кинул? Он говорит, да я же вот она тут валялась, я ее просто взял и кинул Он ставит целью Прибить этих Или не ставит? Конечно он может этой цели не оглашать. Какой смысл ему оглашать, чтобы завтра к нему пришли ФСБшники? И его обвинили в терроризме и во всем остальном, как Мальцева. Нафиг ему это нужно? Понимаете? Но мы же видим, мы, мы взрослые люди и понимаем, что будет, если эту плиту на них кинуть. Так же и здесь мы понимаем, что будет с Путиным и со всей этой шоблой, если начнется всероссийская забастовка избирателей. Мы говорим о всероссийской забастовке избирателей. Для меня главное, еще раз повторю, то, что Навального не зарегистрировали, это явный показатель, что он не в сговоре с Путиным. Для меня вот это самый важный и очевидный факт. Да. Вот Террористы сбили самолет сирийских ВВС, такая вот информация. Почему-то они там террористы. Террористы, да, то есть те люди, которые воюют против Баша Расада, они террористы избили вот самолет. И генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии. И все, конечно, хорошо, там террористы самолет сбили. Здесь США готовят террористов, одни террористы, и тут опять, блядь, пинок в жопу Путину. Опять удар в спину. Эрдоган, ты знаешь, что сказал? Опять засадил Террористом Асада назвал. Сколько с ним не договаривались, он говорит, он говорит, да нет, это не, не те террористы, это Асад террорист. И вот в данном случае я абсолютно с Эрдоганом согласен. Я не сильно люблю Эрдогану, но абсолютно согласен с ним. Вот он пишет, что он говорит, что Асад однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом, который убил около миллиона своих граждан. И если это говорит Эрдоган, а я думаю, и все те, кто присутствует в НАТО, скажут то же самое. Да? А Эрдоган вроде уже как-то от них дистанцировался, и вдруг раз, и, и опять говорит то же самое. И если то же самое говорят саудиты, да? если то же самое говорит арабский мир весь, и говорят э -э все, кроме Ирана, и России, да, ну, Китай еще воздерживается, то какая перспектива? Да, и говорит то же самое, говорит Израиль, и это тоже очень важно, потому что Израиль сосед и очень сильная величина. Какое будущее ждет Асада? Ну, ГААГа, трибунал процентов. Ну, да. Турции задержали 54 сотрудника расформированного университета. Разогнали университет и задержали. Ну вот Путину осталось с академиками, с этими, которые 400 там подписи поставили, тоже всех разогнать и задержать. Иного пути нет. Саудский король обсудил с премьером Турции Иерусалим. Ну да, Иерусалим, конечно, сейчас всех будоражит. И, наверное, не вовремя немного это произошло потому что это отвлекает, так, может быть, консолидировались бы по поводу Сирии и накрутили бы хвост Асаду, а так это сильно отвлекает. И РФ сократит для США число аэродромов по договору об открытом небе. Никак не хотят нормально этот договор исполнять в России. Причем, помнишь, самолет развалюха Ту-154 пролетел над Белым домом э, в, в, в рамках открытого неба. Пропустили их пролететь над Белым домом. Они запустили свой самолет, его завернули и не пускают на территории России. И говорят, ну они там неправильно сделали, они плохо договор исполняют. Нихера себе плохо. Они вам над Белым домом разрешили пролететь. Плохо они исполняют договор. Вот. И Фрегат адмирал Макаров передали в МАФ. Вот такой вот, значит, день такой радостный. Ну, тоже он не сильно большой. Также в четыре раза меньше яхты Бурханыча. Вот. Дамбай стартовал крупнейший с начала украинского конфликта обмен пленными. 306 человек должны были поменять на 74 украинских пленных, все, ничего не предвещало никакой беды, и вдруг по разным оценкам разное количество, ну, говорят, 29 называют человек, но точно 15, с этим соглашаются все, что 15 на камеру в присутствии Красного Креста, уже фактически в, на нейтральной зоне отказались уходить. говорит, не, мы не пойдем к этим в ДНР, в ЛНР. Мы, ну их нахрен, мы хотим туды, все. Говорят, мы не, мы, мы все поняли, осознали, хотим. Представляешь, то есть люди готовы сидеть в тюрьме на Украине, только не ехать в ДНР и в ЛНР. И там разные приводят, потому что у них там семьи, там то, все, Это такая ерунда, я вам скажу. Это не выдерживает никакой критики. Просто они понимают, они, они посидели друг с другом, пообщались друг другу, другу, порассказывали и поняли, что общая тенденция такая, что их просто кинули на мины, как в общем человеческий мусор. А им это не понравилось. Ну и поэтому, видимо, Путин тянул с этим обменом. Я думал, что никто этого не ожидал. У Януковича его окружение конфискует еще 180 миллионов. Ну, хорошо, так вот, если будут постоянно конфисковывать у Януковича, то, может быть, и не надо кредиты никакие платить, да. То есть, это просить, да, может быть, кредитовать будет Янукович, это нормально. А вот интересная ситуация у Минюста, значит, у Казахстана. У Казахстана а, заморозили 22 миллиарда долларов. Это американский а, банк, а, Bank of New York, Mellon. Вот это а, его отделение, которое расположено в Люксембурге, заморозило 22 миллиарда. Откуда у казахов 22 миллиарда? Это немалые деньги, представляешь? И вот начинают все метаться там и рассказывают, что они сейчас эти деньги там отсудят. Это нет вопросов, что они отсудят. Вопрос, откуда деньги. То есть они должны были, я так понимаю, полтора миллиарда по решению суда. И у них арестовали 22 миллиарда. Нормально. И Путин заявил, что экономические отношения России и Казахстану, экономические отношения перешли в новое качество. Ну то есть не только у России там все арестовывают, но еще и у Казахстана, и поэтому все перешло в новое качество. И ФБР США запросили у властей Кипра полную финансовую информацию о, о, о местном банке ФБМЕ. Бэнк, который использовали члены банды Путина. Сейчас вот с Кипром будут разбираться. Я так понимаю, что там на Кипре у Путина очень глубокие, конечно, корни. Такие проросли, коррупционные. Будут еще скандалы, ожидаемо. Лукашенко высказался о грядущих выборах президента России. То есть Путин всех собрал... Всех глав СНГ, и там вот мы там про экономику. Но ну, смысл-то какой? Просто морят, все, сейчас здесь будет революция, сейчас уже она идет. Обещали, да, тут да, пересидеть. Да, он поэтому пытается со всеми договориться. И тут Лукашенко взял его и сдал, и сказал, что наша встреча традиционная, но тем не менее носит политический оттенок в том смысле. Что там, тот тот ответственный период связан с президентскими да, выборами да, в России да, да. и слил Путина. Представляешь? Да. То есть так, ну я не думаю, что он глупый, Лукашенко. Кто... Это, это, посягать, Будущее, то, что, <coughs> нет, знаете, кому все-таки. Конечно. Без Путина, путина да, да. Он видит, что у будущего Путина нет. <coughs> и вот три крупных американских города. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия. Подлиск, федеральный суд. Против. Пентагона, который там сведения о людях, которых уволил и лишил права э, пользоваться оружием, ну, то есть уволил в связи с этим, с тем, что э, запретили пользоваться оружием, ну а как вы на случай? Может быть, без оружия их выкинули. Они эти сведения не разгласили. И, соответственно, люди на гражданке получили оружие, а потом пошли и там куча народа переубивали. И вот из-за этого, конечно, большой скандал. Посмотрим, что будет, но ну, я думаю, что у Пентагона слабые шансы отбиться, вообще очень слабые. Другое дело, ну что, ну, ну, шибут они с них, с Пентагона, бабки. Больше ничего же они не могут получить. Они же не могут, что дайте нам сюда того чиновника, который это засекретил, не... да, его тут обезглавить. Конечно, нет. То есть все кончится. Но, по крайней мере, будет прецедент и уже. В дальнейшем это не случится. А вот первый ледица США потребовала спилить самое старое дерево перед Белым домом. Такая новость очень важная, потому что это дерево старое, там все время стоят под ним журналисты, когда президент улетает или прилетает на вертолете, и боятся, что просто потоком его свалит на этих журналистов. Поэтому говорят, будем эту магнолию рубить. А ее Эндрю, э, эту магнолию Эндрю Джексон посадил 200 лет назад, и там какие-то гонки вокруг этого. Вот. И моряка с котом спасли после семи месяцев дрейфа в Индийском океане. Представляешь, прям жизнь пи. Смотри, а мы с тобой смотрели жизнь пи, да. Это я второй раз посмотрел. Мне фильм понравился. Советую всем посмотреть, как а, а, только с тигром. Человек с тигром пересекал океан, а да, это видишь с котом практически. Вот семь месяцев дрейфовал, его нашли. Повезло. Так ну давай тогда читать донаты и читать эти. Я буду э, читать сообщения, от ты донаты. Генетический анализ для Вовы. Звук отличный. Значит, сосед. Мы что, глухонемые, по губам читать не умеем? Я не знаю почему, у нас все нормально, все микрофоны, вы понимаете ситуация какая? Если бы был разъем плохой, микрофон плохой или еще что-то, то тогда на всех гаджетах бы не работал. А если не работает какая-то конкретная система, это никак с нами не связано. Это вопрос к мы же знаем, что они нас глушат. Че? Мальцев не настоящий, я настоящий. Анализ вот. Сосед. Дорогие вы мои, не ходите на выборы. Был я в будущем, все уже нарисовали. Выиграла, обещала и А Азюганов выставил Грудинина, потому что боится, вдруг выиграет. Врыв койны. Спасибо. Опять же, сосед. Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником. И поднимаю стопку за наше будущее. Похороны Путина. Представляете, какое счастье нас ждет в Ревкоина. и Мариночка. Слава, добрый вечер. Всем соратникам привет. Сегодня по последним событиям навеяло. вменила Навальному уголовное дело. Товарищ Панфилова, уголовное тело. Денежка, как обычно, на хорошее дело. Спасибо. Алексей Давженко. Дэвид Айк в 2010 году призывал бы котировать все выборы. Они лишь маски на одном лице. Он с 1990 года борется с коллегами Вова на Западе. Он живет в Англии, нам стоит с ним скоперироваться. Революция сознания. Евгений. Без комментариев. Север. На общее дело всех с наступающим, с наступающим новым годом. Слава! Ждем новогоднего обращения. Да будет новогоднее обращение обязательно будет и, наверное, вот с такой красной елкой посмотрим. Стефан, на великое дело быть революцией, быть свободе русскому на... свободе русскому народу. Ура, нас много. Отлично, спасибо. Ежик. Доброго вам, Вячеслав, и вашему окружению В Сирии опять сбили летуна Асада Ждем фото Жабу с подписью Видали, как покойники стреляют? Приписка Подскажите про Элладу Кто такие Георгас и Манос? Поговорим об этом Я думаю Сергей Талдом революции так вот массовости не будет на выборы пойдут что делать дальше посмотрим на наша задача делать понимаете вот сейчас делать не надо говорить там то не будет это не будет надо делать делать делай что должен и будет что будет это главное да так галина из винограда Вячеслав сидеть будем усе если не свергнем этот режим На зачистку этого режима С наступающим Новым годом Спасибо так, ну, это... Дмитрий Абрамов Слава, ты что-то начал сдуваться Самое главное, что, чтобы вы не сдувались Надувайтесь Сейчас мы же понимаем все, все идет по вот, а, Как это сказать Волнообразно Сейчас был спад, естественно, после 5 числа, и это абсолютно естественно. Сейчас идет опять накат. И что такое? Всё, накат, накатная волна идет. Поэтому я думаю, что волна эта поднимется еще выше. Реклама орёт, а шушей режет о а мальчик, как рыба в аквариуме. А какая реклама? Что одновременно еще и реклама идет? Кто ее, туда кто ее туда ставил? Я рекламу не ставлю, между прочим. Я не ставлю рекламу, потому что как бы нам это не нужно. Звук плохой по всем аппаратам. Вот напишите, у кого хороший звук. Вот пишет, звук отличный. Так что... А Реклама непонятно, кто ее может заправлять... Прямой... Не, но ну это значит идет через что-то, у Ютуба с разрывом, почему получается плохой звук, то есть это это чисто провокационное действие кто-то ну мы понимаем кто, это ютуб говори в микрофон, да я куда бы ни говорил, все равно звука не будет на отдельных этих гаджетах понимаете, потому что это, ну не может быть, чтобы на компьютере был звук а там на телефончике не было а вот на телефоне есть звук, а на ноуте нет. Это значит что из отдельных провайдеров. Вот видите, звук супер, звук отличный, слава звук ювый. То есть у кого-то на телефоне нет, у кого-то на компьютере, а у кого-то на компьютере нормальный, а на телефоне, то есть на телефоне нормальный, а на компьютере плохой. Это вообще значит, ну как это? Если был там, ладно, какая-то была система, а системы нет, а раз нет системы, значит глушить не всех в Минске супер звук у человека такие вот дела вот вам реальные доказательства того что действует система мы уж тут все проверили все включили потерялись даже думаю нифига себе ничего у нас не получается вот такие дела то есть если раньше голос америки глушили так вот что здесь видишь так Аккуратно это делают. Очень аккуратно делают. Вот пишут на компе звук хороший. А тут вот пишут на компе звук плохой. Ну, еще, наверное, надо напомнить, что мы по-прежнему ждем сообщений от компьютерных гениев. Мы по-прежнему. Да, ну у нас много уже есть. И еще надо. Потому что нужно, чтобы была большая группа. Мы все сейчас вот собрали систематизировали, почти всем написали, но не всем, все равно сейчас нужно со всеми связываться вы сразу же сбрасываете нам тогда ваши координаты там в телеграме лучше всего и будем, чтобы сразу созваниваться и, и разговаривать Перьм звук хороший прекрасный звук, звук лажи еле-еле тихо вот видите Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что э, не смущает вас звук, если плохой. Значит, распространяйте видео это. Э, сбрасывайте на ВКонтакте, в, в Одноклассниках. Там везде ссылки давайте в Твиттере. Везде-везде. По чатам, по различным давайте ссылки. Э, чтобы ну, как бы Альтернативная версия событий современных шла. Альтернативная, а правдивая. Ну да. Надо распространять правду. Правду, правду распространяйте правду. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.